Вот это уже слайд из сервиса, который бесплатно доступен в интернете, называется «Портфолио визуалайзер». Вы можете не переписывать эту ссылку, потому что в том самом пост-письме, который я уже упоминал после сегодняшнего мероприятия, вам придут полезные ссылки, в частности, будет на этот сервис. Чем он удобен? Вы можете накидать какой-то портфель из каких-то ETF, присвоить им какие-то доли, и посмотреть сделать то что называется бэк-тест за предыдущие периоды вот соответственно ETF и под ту структуру которую я говорил фонд акций помните США 30. фонд акций развитых стран там кроме США не развитых всего мира кроме США и включает развитые развивающиеся 40%. процентов то есть я подобрал под них конкретные ETF конкретные тикеры как делается будем говорить в ноябре, то есть есть специальные сервисы, где можно, ну, скринер, задав какие-то условия, вам вываливается списочек, те, которые им отвечают. Вот в таком портфеле, вот та самая структура, вот его раскладочка. Расчетная доходность по нашим э, пониманиям риска и волатильности. Целевая доходность была 6,8, возможная просадка 11,5 и день доходность вот такая-то. На тот момент, как я говорил, лет пять назад вставлялись в портфели. И мы сможем сравнить, какую же они доходность давали по факту. Да? И э, портфель дохода. Это ну, как бы больше портфель, первый портфель. Помним нашу канву сегодняшнего да, мероприятия. Это как бы, портфель, ориентированный на рост. То есть с этими активами инвестор, который формирует капитал. А второй портфель – это когда уже есть какой-то капитал, его необходимо инвестировать в цель получения пассивного дохода. Именно поэтому здесь присутствует большая доля облигаций, именно поэтому здесь те акции, которые выплачивают дивиденды или, скажем, даже повышенные дивиденды. У него меньше целевая доходность, но это не потому, что пенсионеру не нужна доходность, не нужны деньги, а потому что э -э, пенсионеру нужно спокойствие. Целевая доходность меньше, но и ниже просадка, и выше ДИФ-доходность. Именно те самые денежные выплаты. Вот что нам показывает бэктест. Почему он с 9 января берется автоматом по э, самой короткой истории ETFа. То есть, возможно, невозможно, я бы заменил, включил другие фонды сюда. Но хотелось видеть историю на более длинном промежутке. Если я включу тот же там ВВРА, ВВРД, который я вам сегодня показывал, то мы увидим по ним историю год-полтора, например, по ВВР. А, и все. И никакого бэк мы не получим, если такой включим фонд. Поэтому он может быть актуален сейчас, но в наглядных целях актуальны другие. Синий это график портфеля номер один, портфель роста. Как мы видим, очевидно, он в своей функции справился значительно лучше. Портфель роста, будучи в него инвестировано 10 тысяч долларов, вырос до 34. Портфель дохода вырос значительно скромнее. Среднегодовая доходность у портфеля роста 10 с копеечками процентов в год, у портфеля пенсионера 6,7. Ну и волатильность. Вот это СТД, да, стандартное, девять, стандартное отклонение, 13,3 у портфеля роста и 8,5 у портфеля, который призван получать пассивный доход. Визуально важно вот это, но это что важно, в жизни перекладывается. Смотрите, как вот тот, кто был в портфелем роста, назовем молодой человек в фазе формирования капитала, он испытал вот такие вот неприятные ощущения. У него отсюда, когда уже было 2016 в портфеле, он сходил куда-нибудь, сколько здесь, наверное, 2013, ну, например. Тогда, когда у портфеля рассчитано на пенсию, вот эта вот просадочка здесь вот небольшой была, она значительно спокойнее. То есть мы видим, что этот график более сглажен. Но ничего не помогло в 2020 году, падало все, но падало на разные величины. Портфели, очевидно, упали на разное значение, да, мы видим. Но итоговый результат тоже сам за себя говорит. Здесь столбчатая диаграмма, которая показывает по годам ежегодный доход то есть сколько в какие годы то есть мы видим по крайней мере три года у портфеля роста были отрицательное значение а вы видите двадцатый год с большим плюсом ну точнее с плюсом но здесь внутри года были большие минусы а здесь результат целого календарного года то есть можно сказать тоже опять же что те кто ориентируются на более высокую доходность. Те, кто нацелены на рост, должны как просто знак равенства принять для себя большую волатильность и э, фактически под вот целый год инвестировали, наблюдать себя по портфелю минус. Это вот на стадии, э, ну, так скажем, это цена, расплата. То есть это неизбежно. А теперь давайте посмотрим на то инком, то есть какую доходность, собственно, эти портфели давали. Здесь те же самые столбики годам и какие были вот те самые денежные выплаты и вот мы видим что красный портфель дохода помним да инвестировано было 10 тысяч долларов то есть 600 там чем-то долларов это 6 процентов получается вот тех самых купонных выплат дивидендных выплат акций облигаций и они достаточно стабильны были справедливости ради видеть как в двадцатом году подрезали компании дивиденды ну и 21 просто еще не весь но очевидно это свежая презентация я делал недавно, то есть по итогу сентября, скажем так, там были данные начало октября. То есть э, понятно, что до конца года мы все равно на эти значения не выйдем. То есть э, кризис там сказывается, компании сокращали свои дивиденды, кто-то терял те самые статусы дивидендных там, королей или аристократов, потому что нечего было выплачивать. Я взял семнадцатый год, что где-то вот здесь сравнялись, видите. 541 доллар был за год выплаты по портфелю роста, а по портфелю дохода 555. Примерно одинаковая цифра, но до этого, ну и постепенно здесь они росли, синенькие столбики все время постепенно растущие. То есть у компаний, которые растут, дивиденды, они-то тоже постепенно, мы видим, там подрастают. Но вот с этим портфелем пенсионеру спокойно, он сразу начинает получать повышенную и имеет большую стабильность как в денежных выплатах, так и в не такую большую волатильность тела самого портфеля.